Мы проходим стратегемы китайские, и у нас уже стратегема 24 да? Давайте ее обсудим. Называется она: Потребовать проход через ГО, чтобы напасть на него. Да? Ну, то есть, ГО это государство. Да? То есть, попросить у государства проход. Мирный проход, сказать, мы пройдем и будем вон там воевать с вашими же врагами, будем воевать, ну а потом вдруг остаться. Ну, например, идти на войну с Украиной, да, там и Соединенными Штатами и НАТО. Ну, Путину нужны помощники, Китай да, отличный помощник, ну а потом раз и задержаться так лет на сто в Москве, и не только в Москве. Да. То есть это отличный вариант. Я думаю, что эту стратегему как раз и прорабатывать. Но она не всегда в прямую работает. То есть это, о чем стратегема? О том, что кто-то слабый зажат между двумя сильными врагами, да? И вот противник в таком случае может какой-то из противников подчинить себе вот такие вот пироги, вот иллюстрации на эту тему, что в эпоху 5 века князь удела Цзинь потребовал у правителя удела Ю пропустить его войско, собирающееся напасть на город Гуо. Советник князя Сюньси сказал ему Предложите правительству, правителю Ю свою лучшую яшму лучшие колесницы, и он откроет для вас границы. Ну а тот ему сказал, я вам перескажу, тот ему говорит, да, а может он откажется, может, вернее, может подарки возьмет и яшму, и лучших коней, а мне покажет средний палец. А тут говорит, да не, не, он так побоится поступить, вы ему это все дайте, а потом зайдете, его захватите. А он говорит, так у него же советник очень умный Тот говорит, да, но он с этим советником вместе вырос, вместе воспитывался Поэтому грош его не ставит и не будет его слушать, когда увидит вашу яшму, ваших коней и все такое проще Так и случилось, он подарил ему яшму, коней, тот сказал, проходите Ну он зашел и захватил это государство Захватил его, а потом вернул себе и коней, и яшму. То есть, как сказал ему советник, вы просто из внутренней этой, из внутреннего хранилища переводите во внешнее. Ничего с этими конями, с яшмой не случится. Так оно и вышло. Ничего с ними не случилось. Вот это приблизительно то, что сейчас делает Китай. То есть Китай сейчас будет помогать России и один одна, в кавычках естественно и один из путей это защита территории России китайскими войсками Вата будет ликовать Бельгия во времена мировых войн да да точно так ну там правда не было как бы желания со стороны Бельгии здесь в данном случае главное условие это добровольность да то есть, иными словами, нужно соблазнить противника некой целью, а затем, в общем-то, воспользовавшись этим, совершить другие действия и добиться совершенно другой цели. Но он, этот противник, не должен знать о реальной цели. Ну да, вот отметил, что Бисмарк, который воевал в союзе с Австрией, помните очень хорошо, в 1964 году начал датскую войну вместе с Австрией, отжал у них и для себя, и для Австрии да, территории. А потом территорию, которую получила Австрия, отжал уже в результате э, австро-прусской войны 1966 года. Через два года отжал территории, которую до этого вместе с Австрией отжал э, Дании. То есть, все нормально. В общем-то, это классическая ситуация. Классика. Бисмак, железный канцлер. Да? Вот. И также вспоминается, но ну, я уже это называл как на днях, когда, мне кажется у Василия может быть, когда 20 августа 68 -го года, помните, когда десантировались в Чехословакии войска советские, как они десантировались, летел самолет Ан-24, да, как то гражданский самолет Который запросил у Чехов посадки Потому что у него что-то не Там двигатель вырубился Ну в общем Наболтали Им дали экстренную посадку Они приземлились Оттуда выскочил куча десантников да, Захватили весь аэропорт И обеспечили посадку э, Бортам уже э, Более серьезным Уже сели А12 И разгрузились по полной программе Так что вот этот мирный проход, он иногда заканчивается очень по военному. А, ну, Браги-Силай, конечно, да, то есть, но вот в Древней Греции, в отличие от Китая. Такие вещи так не заканчивались Практически никогда То есть, если там все было намешано да, Государств было много Полисов было огромное количество И поэтому нужно было э, Как-то, если одни решили воевать с другими Пропускать через свою территорию И вот помните Много таких интересных случаев Было, когда Гесилай второй э, Шел с очередными воевать И ему нужно было пройти через территорию Тралов А известно, что с этими траулами даже персы э, как-то не очень радовались связываться. Пултархович об этом писал, в общем, об этом случае. И Агисилай послал им письмо, разрешите пройти. А они начали там что-то требовать, сколько-то там женщин, сколько-то талантов, золота, там. Ну, в общем, какую-то херню они сказали. Но он их просто зачистил всех. И такой народ как траул, исчез просто совсем. То есть, произвел геноцид, всех уничтожил. Да, а, то есть, если бы они его пропустили Как другие, кстати То ничего бы не случилось Вот это ну, Еще относительно этой стратегии Нужно понимать истинные мотивы да. Тралу не пропустили Его в результате их не стал А Филипп, папенька Александра да, Когда Агисела ему написал Что пропусти, там все будет нормально Он ответил ему Я подумаю ну Тогда Агисилай ему ответил Ты думай, а я иду Ну и прошел как Через эту территорию Как нож сквозь масло да. А тот ничего не делал против То есть тот скомандовал своим войскам Не дергаться И Агисилай никакого ущерба не причинил Македонии Поэтому всегда нужно понимать Истинные мотивы противника А для этого должна быть голова Одними стратегемами невозможно работать Вы понимаете это просто инструмент работают руками головой и так далее. Так что мы ну есть индейцы да я помню это в 2006 году сказал э, в своем выступлении э, на конгрессе русских общин, что мы как раз индейцы.